Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о такой замечательной возможности для тех, кто обожает террарию, для тех, кто любит вообще вот эту всю историю с обновлениями, с просто совсем Вот, кстати, разработчик, который помог нам всем поучаствовать в прекрасном событии. Это возможность разработать не игру, а сообщество для игры террария на практически всех платформах. Далее будет список ваших ну, обязательных умений либо же не обязательных желательно одно из них какое-либо уметь если вы умеете что-то больше чем одно ну, короче вот почитайте тут написано типа мы рады сообщить вам то что мы набираем участников в команду сообщества террарии пока есть места в филиалах новости какие-то короче развитие и трансляции потом еще что-то университет Террари, то есть будут обучать скорее всего чему-то ну и дальше уже идут какие-то буквы цифры неважно в общем это все неважно практически и список э, тех площадок то есть социальных сетей где будут э, эти сообщества развиваться он огромный это steam twitter reddit facebook и так далее вот ссылочка вот это вот вы можете по ней пройти участвовать. Всем спасибо. На этом полезная информация практически закончилась. Дальше будет мое найти, мои сопли насчет контента. Насчет дальнейших обновлений террарий. Короче, кому интересно, посмотрите. Но я не советую, естественно. Всем спасибо, всем удачи. Обязательно поставьте мне дизлайк. Конечно, от лайка я тоже не откажусь. Но так как это видео не кликбейт, я думаю, что дизлайков особо не должно быть. Вот. И еще хочется мне сказать о том что, естественно, вышли новые спойлеры о Террарии, но для кого-то они могут быть и не новыми. Я просто хочу о них а, так вкрасно упомянуть. Я без понятия, зачем чувак вставлял эту картинку, я уже не помню, что он там говорил. Короче, видос сниму, я сразу же говорю. Я его просто скачал и нарезал, потому что прикольный видеоряд. Так вот, кажется, разработчики раз... объяснили, для чего какая кнопка в управлении нужна, потому что это, там такой... Такой пульт управления космическим кораблем, что сразу и не разберешься, типа для чего какая кнопка. Так-то можно было бы понять самому, но управление не интуитивное, сразу хочется отметить, поэтому разработчики это тоже знали и, естественно, решили помочь нам разобраться с ним. Так вот, скриншот я могу приложить, я его приложу. То есть, приложил. Вот, посмотрите, там надпись, естественно, на английском, но я думаю, это более уже стали интернациональные слова, поэтому вы разберетесь без проблем. Так вот, я не знаю, о чем мне говорить еще 10 минут, потому что видос должен быть 10-минутный. Так вот, хочу спросить, не хотите ли вы помочь мне с... Ну, типа, подайте мне идею, что мне снимать на этом канале. Потому что а, вот если сейчас смотрят подписчики, то Вормикса здесь, естественно, не будет. Хотя Вормикс здесь был. Вормикс будет на канале, ссылка на него в описании. А, вот, туда подписывайтесь, если там его смотрите, он там будет выходить. Здесь Вормикса не будет. Я планирую на этом канале снимать либо террарию то, после того, как она выйдет 1.3. Я не знаю, что можно еще снимать в террарии. Вроде бы она сейчас снята уже от и до либо майнкрафт а скорее всего все вместе ну я имею в виду, советуйте мне какие-то идеи именно в этом направлении потому что я так решил и если какие-то новые идеи появятся естественно я буду пытаться их ну, воплотить в жизнь но пока я решил снимать вот только майнкрафт и терку потому что но ну, это наиболее такие сейчас игры которые могут дать тебе хоть какую-то возможность развиться на Ютубе. Мне просто нравится youtube потому что здесь можно практически ничего не делать заработать деньги ну как ничего не делаем Я между руками можно здесь не работать тяжело как например шахтер или кто-то еще программист Здесь все просто тут главное немножко удачи вот и для тех людей которые сейчас скрежет на зубов либо выключают видео либо уже выключили поставили дизлайк, Хочется сказать, вот для тех, кто сейчас еще смотрит, что те люди молодцы, большое им спасибо за то, что поставили дизлайк, вам тоже обязательно нужно поставить либо лайк, либо дизлайк, потому что без этого мой канал просто не будет продвигаться. Напишите любой комментарий. Я без понятия, зачем вот эти вот все буквы пишет автор видео, потому что ну, мне просто лень их переводить. Но кажется, здесь какие-то подробности об обновления вы можете почитать и все узнать. Я решил просто сделать такой разговорный видос а, насчет террарии. Что же ждет ее в будущем? А, да, кстати, иконка терки будет вот такая вот теперь. Он нашел где-то этот скриншот, я не знаю, без понятия, где он его нашел. Ну, в общем, что вы знали? Что же ждет терку в будущем? Скорее всего, это будет просто интерпретация компьютерной версии на Android. И все. Я не думаю, что здесь добавятся какие-то эксклюзивные боссы, потому что ну нужно сохранить лора в любом случае. Его нужно обязательно сохранить, и все вот эти вот какие-то крафты, какие-то боссы, подземелья, все это должно остаться таким, каким было на ПК. То есть, если это будет другим, то это будет уже не террария, это будет другой игрой. Вот, поэтому я не думаю, что стоит ждать чего-то грандиозного от этой террарии. Она будет просто интерпретироваться с ПК. Но так как вот эти все нововведения, которые там есть, очень сложно сделать на андроиде, то поэтому вот это вот 1.3 глобальное обновление, оно делается так долго. Потом, когда движок игры или же просто вот эта биосфера, если так можно сказать, игры будет налажена под ПК обновление, они будут выходить со скоростью, ну не знаю чего. Короче, быстро. Они будут выходить быстро. Я бы мог придумать какой-нибудь сейчас. Зеологизм или что-нибудь еще такое вставить. На мне просто лень, я уже поздно озвучиваю, поэтому извините меня. Не думаю, кстати, что кто-то досмотрел до этого момента. тех кто досмотрел, напишите плюс комменты, мне очень интересно. Как можно такую тупую болтовню столько долго смотреть Мне вас жаль, если честно. Так вот, это чисто мои мысли, чисто мое мнение, и кто за это меня не может осудить, потому что кто меня осудит, и тот будет бюрочком. но это естественно глупо, да? Типа, все, что важное было, я сказал вначале, и сейчас я просто объяснил то, что я буду а, говорить, то, что мне идет на ум. И все. Короче, вы об этом знали, и тех, кто смотрел до этого момента, прошу не бомбить. И, но ну, и, в общем-то, мне все равно можете бомбить. Мне нужно создать 10-минутный ролик, чтобы я просто получил за него деньги, и все. Элементарная математика. 10 минут, я получаю больше денег, и все. Типа, вот для этого я сейчас сделаю такую долго озвучку так тут информации ровно две минуты не больше но это уже как хотите кстати вот до сюда я даже не досмотрел оригинальный ролик я без понятия что здесь теперь будет скорее всего здесь опись каких-то обновлений идет короче просто переводить переводите мне все лень так переводить мне вообще все лень я просто создал видос чтобы набрать просмотров и все даже не думаю что кто то до этого момента не досмотрел Хотя на канале у меня 1800 подписчиков, и в общем-то должно быть стыдно такую дичь выпускать. Но что поделаешь. Что поделаешь, мне хочется начать снимать терку, но вот такое начало, это совсем не начало, это позор. Я прекрасно понимаю, поэтому и прошу, подкиньте идею, что мне снять. Может быть прохождение какое-то с каким-то челленджем. Может быть что-то еще интересное. Может быть какие-то постройки, не знаю, что угодно. Просто подскажите, что мне снимать, я не знаю чем мне заняться вообще без понятия. Не то, чтобы это был творческий кризис. Ах да, это творческий кризис. Я без понятия, что делать. Но не то, чтобы я на ютубе ради творчества. Я на ютубе ради заработка и только. Мне, конечно, интересно что-то создавать, превью, как-то продвигать свой контент, но не настолько интересно, как получать деньги за это. И я действительно считаю, то, что я делал до этого, это стоило заработка это действительно был хороший контент но сейчас я не знаю как продолжить потому что тот контент он был вот я создавал его чисто для того чтобы это сниматься творчеством я знал что на нем особо-то я подняться не смогу у меня и был план сначала просто развить канал на нем а потом уже сделать его по другой тематике Ну, в общем-то все что я хотел сказать я сказал я надеюсь это все записывался на микрофон потому что я проверял это и были какие-то проблемы до этого в общем, я извиняюсь перед всеми, кто досмотрел до этого момента, прям вот очень извиняюсь, мне вас искренне жаль, я прошу вас прощения. Кстати, если вам интересно, то я могу проводить еще и стримы по террарии, это тоже как вариант, какое-то прохождение с челленджем, типа стримы или обычные видосы. В общем, у меня куча идей разных было бы, если бы... У меня была не такая бы пустая башка, поэтому я и прошу вас покинуть мне идеи. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пожалуйста, поставьте мне оценочку какой нибудь Напишите комментарий, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.